трясется. Вот предоставилась возможность мне записать видео с машины. Сегодня мы прибежали в музыкальную школу с Толиком. На улице пошел осенний нудный дождь. Но у меня же все придумано и просчитано. Мы выходим с зонтиком, одетые, все по погоде. Прошли половины дороги, я оглядываюсь и смотрю, то ли у меня идет в сланцах. Вот не больше, ни меньше. Уже ноги все промокшие. Ну так и шли сланцев в до самой музыкалки. Пришли все насквозь промош... промокшее. Все мои тетради, талмуты, грозбухи, которые я взяла с собой, для того, чтобы тут позаниматься немножечко, делом заняться, пока дети на трех уроках. А, все тоже немножечко промокло. Но я в пакетик складывала. Вот. И тут у меня приятельница, моя любимая, родная, почти что родная по душе, посадила меня в свою машину, а сама пошла по делам потому что в фойе музыкальной школы будет сейчас проходить какое-то мероприятие, и там мне разложишься со своими талмутами. А три урока мне надо где-то провести. Я решила, что три урока – это мое время. Сейчас я займусь умственной работой. Я завела тетрадочку, так поскольку мои дети в этом году учатся в разные смены, один в первую, другой во вторую, соответственно, музыкальная школа у одного в первую, другого во вторую. Получается, что я... 5.30 у меня подъем, вот сегодня я замониторила, вот у меня тут все расписано, это, пони... а, да, сегодня я зам... это втор... вторник уже, видите, вторник написано. И значит режим дня, любовь, Максим и Анатолий. И начала мониторить, записывать, где-то в этом, короткими перебежками я буду двигаться целый день, где-то там какое-то время личное хотя бы перекусить или что-то сделать, у меня остается или нет. И я сейчас села, записала, получилось кое-что. Получилось кое-что. Сейчас вот Максим, э, Толя на уроке пришел в музыкалку. Три урока подряд у него сейчас идет хор, ритмика и грамота. Заканчиваются эти три урока с приходом домой где-то до 12. До 12. Из дома мы вышли в 8.20. Толя проснулся в 8.. Нет, в 7.45 его разбудила. Нет. Ну да, в 7.30 Максим уехал, в 7.30 я его разбудила, он до 8.20 сделал уроки, успел письменные, и пошли мы сюда, музыкалку. Значит, в 12 мы придем домой, где-то в это время возвращается Максим из школы. С Максимом мне надо до 13.30, то есть быть с Максимом. И в 13.30 мы отправляемся с Максимом музыкальную школу. У него сегодня два урока, 14 ритмика и 14.45, 14,50, мусграмота. Значит, мы домой вернемся в шестнадцать, а в 16.40 я иду лично сама на свой фитнес. Возвращаюсь из фитнеса в девятнадцать. Вот такой цельный день, такая дребедень, цельный день. Кушать у меня все приготовлено, все расписано. Это я встала в 5.30, и пока детей я не разбудила, я об этом подумала. И позаботилась о том, чтобы нам было что покушать. Даже если меня дома нету, дети сами поедят. И таким образом получается, что утром 45 минут мое личное время, в днем в обед 45, ой, извиняюсь, 30, 75 минут. Но эти 75 минут у меня Максим на себя оттянет, потому что надо будет разденься, ломайся, подожди на место, учи уроки, поставь на место, тофет и так далее. Убери за кошкой, накорми кошку и так далее. Это его забота, потому что... И вечером 40 минут до фитнеса. Это то личное время. Оно, конечно, не мое. Это время, которое я посвящу заботой и общению с детьми и о детях. И тут же, ребята мои дорогие, я записываю свои косяки. Вот в прошлом году мне меня на адаптацию, на привыкание к режиму и расписанию ушло... Ну, где-то месяц-полтора. Потому что когда мы уже на автомате все делали, знали, что куда, где, что лежит. Вот. А сейчас я даю себе две недели и полностью мы все трое вживаемся в ритм и э, режим. Потому что у нас есть еще где-то горнолыжка и дзюдо. Ну, дзюдо у нас отработано, там уже все на автопилоте у нас двигается. С прошлого года ничего не менялось. Не изменилось расписание. То есть они, если такая погода. Ну, даже, наверное, в дождь но можно будет на велосипедах. Они на велосипедах, я со скандинавскими палочками за ними иду. Ну, два раза схожу, наверное, больше я и ходить не буду. Я, если буду идти в ту сторону, то только с какой-то определенной целью. Вчера, вот, например, мы с, с этой моей любимой приятельницей занимались суставной гимнастикой. Дети там, а мы здесь, на улице. Вот такая, вот така, вот така. А, косяки записываю. Тут же я записываю косяки. Я в прошлом году ловила за собой, что я где-то что-то забыла, потому что поскольку двое детей, а теперь усложнилось, потому что в разные смены, но с другой -то стороны у меня же опыт уже теперь появился, но косяки были. Первый косяк. у Максим, А, Максим пришел, я говорю, Максим, уроки, портфель, все проверить. Что, давай показывай дневник, я сам все сделаю, я уже теперь не первоклассник, а теперь староклассник, я сам все знаю, да ради бога. Я даже не проверила, нет, я читала, там написано физкультура, форма на улицу. Ну думаю, что форма на улице, ты ходил, да пошел. А сейчас нельзя, надо учиться в школьной форме, а на физкультуру у тебя в портфеле должна быть запасная физкультурная форма. Раз на улицу, значит на улицу, зал в зал. Форма на улицу, ну и ладно, ну значит все проверил, я глянула одним глазом так, невнимательно. Утром встаем, все по заданию, по расписанию, он уже как бы отработан, и кошку накормил, и в туалет к ней заглянул, и сам оделся, умылся, то ли в это время спал. Пошли на остановку, он говорит, бабушка, у нас ведь сегодня физкультура, ты почему мне форму не положила? Я говорю, слушай, а кто мне вчера сказал, я уже второклассник, должен делать все сам. Идет сплошной дождь, все люди с сонтиками. Я говорю, давай иди на остановку, я побегу обратно. Бегу обратно, ладно, у меня форма-то приготовлена, в пакетиках лежит отглаженная, в пакетиках хватаю, прибегаю, он опоздал на автобус. Автобус пропустил, потому что без формы. Пишу смс учительнице, значит у нас накладочка с физформой, то другое. Она говорит, с физкультуры это не будет, Дочь на улице. Я говорю, а в зале-то? Я же для зала форму ему положила. Она говорит, так да зал-то на ремонте еще. Короче, ну ладно, говорю, придет к вам в школу мокрая курица. Ушел, короче. Я прихожу домой, Толика, одного Максима отправил на автобус. А он еще что-то такое, я на него давай наезжать. Я говорю, ты что, ты же сам сказал, ты второй глазник. А он боится меня немножко так, это раз, раз, раз, и маленько отходит. Ну, я говорю, и стой тут сам. И ушла домой. Прихожу домой, то другой. А Толя, у него уже рот не закрывается, он такой же, наверное, трендочиха, как я. Я, короче, чтобы чувствовать, что у меня во рту сохнет Прямо сохнет, сохнет У меня есть жидкость для полоскания ротовой полости Я ее взяла в рот И полоскаю хожу А он мне что-то спрашивает я ее... И жестами показываю. Мне до того понравилось ему жестами показывать Что мы до показывали весь период Пока находились вместе То есть я ему жестами показываю И мне так это понравилось Во-первых, он не болтает Во-вторых, я ему говорила, ну все жестами Выходим на улицу, мне надо поздороваться с человеком, а я все еще с, этим жест... с этими жестами, ну, пришлось мне Ох, поздороваться с, с... с... с соседями, э -э естественным путем, я говорю, ничего... они подумали, что вдруг мне плохо стал, я из рта как раз выплевываю воду-то, эту жидкость, я говорю, у девочки, мы играем чтобы, говорю, не орать на детей лишний раз. Я набрала в рот воды. Мне это так понравилось, что мы все утро с, с рта... Потому что на самом деле я тут поняла, что мы-то сами детей начинаем загонять, потому что мы и боимся что-то пропустить, боимся какой-то момент стать плохими родителями. И мы сами его контролируем. У него-то какой-то свой путь. Вообще там какие-то свои тараканы в голове. А у нас свои и тараканы. Это не совпадают. Одни тараканы... Левые, рыжие, а другие левые. И так сегодня косяк был с формой и косяк со сланцами. Ну ладно, вот у меня Леночка, она меня отвезет. Может быть, домой я на коленке перед ней встану, потому что тут лужа по колено. Но у меня тут нифига не промокают, то только это сланцы. Ну ладно, так вот мы и сегодня прожили. Далее, ребята мои дорогие, я завела давно, еще с апреля месяца, когда я начала проект «Качество жизни», завела. Ежедневник, но не такой, который в, боль... в больницах продается. А ежедневники продаются в больницах для больных людей. Я изобрела свой ежедневник в начале своей педагогической деятельности на заре туманной юности и вела его таким образом всю оставшуюся жизнь. Из чего он у меня состоит? Покупаю обыкновенную общую тетрадь 90 листов. В ней расписываю на неделю. Вот у меня идет разворот. Вот здесь вот понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. И поскольку мы ходим в воскресную школу, еще у меня тут присутствует воскресенье. Итак, все учебные недели, это там 34 учебных недели, 34 разворота, я расчерчиваю. Вот они у меня, если видно, будет, ну, не знаю, все они у меня тут расчерчены, вот так вот еще листают. И все подписаны даты и числа. Оставшуюся часть тетради, ниже 90 листов, я распределяю люб... по тематике. Вот здесь, если видно вам, вот в этой части, есть обрезанные места, вот они, вот они. И по тематике, какие мне надо иметь сведения, данные, которые постоянно мне нужны, я в любой момент могу заглянуть. Вот, например, здесь у меня список по дому. Первый этаж, где кто собственник, кто живет, телефоны второй, там третий, четвертый, дальше ремонт. Идет у меня какие-то мысли по ремонту. Я написала, мой ремонт. А поскольку у меня тут ничего не записалось, нет, записалось, что-то еще есть. Дальше моя личная учеба, то есть какие-то моменты, цитатки, запоминалки я тут записываю. Дальше у меня подготовка к домовому собранию, поскольку я все равно это буду проводить уже третье собрание. Я начну подготовку после, ну не знаю, начну. Вот у меня написано в ежедневнике сегодня начать подготовку к собранию. Если мне удастся вот в эти три перерыва о чем-то, или даже вот сейчас у меня, например, три часа, я могла бы к этому собранию сидеть и обдумывать хотя бы что-то записывать на карандаши, Вот. здесь И вот сюда, в, эту, в этот разворотик я буду писать. Дальше у меня идут документы, документы, какие-то, не знаю, какие документы. Документ, а, документы, которые должны быть, официальные документы, должны быть в организации, юридическом лице, и, ну и так далее совет дома и дальше у меня еще есть несколько несколько векторов моей жизни, которыми я, которые я исследую или которыми я пользуюсь и мне там надо будет какие-нибудь знания, запоминалки там или расписания или встречи, в общем, тут я все выписываю. Дальше у меня есть такая вот тетрадочка, она называется "Проекты", мои личные проекты. Я ее завела весной. Один проект называется Тараканство бой и совет дома. Ну, тараканство бой проект идет, работает. Я сейчас вот возьму и сосканирую, запишу, что на данный момент, прошло 5 месяцев с 10 апреля, когда я все это начало, что тут происходило. Дальше в здоровом теле, здоровый дух. Я очень большое внимание стала уделять физкультуре, телу своему и так далее. Ну, в общем, надо просто отсканировать. И видеоблогерство. Как там, хотела повысить свои знания в деле фотосъемки, вот теории вот это. Но что-то у меня тут зависло подзависла эта часть. Наверное, она мне не сильно нужна в данный момент. Дальше у меня идут ФИО площадь. А, это список собственников, ну и так далее. Телефоны. А, да, кстати, первая страница, это всегда у меня всякие разные общественные телефоны. Например, мне что-то там понадобится вот для дома. Я сюда из газетки вырезаю телефончики, какие-нибудь э, э, визиточки, я сюда приклеиваю. Но потом я купила визитницу обычную, стала туда все складывать. Так, теперь что тут у меня что? М -м -м а, тут у меня список телефонов тоже еще какая-то шпаргалочка, надо ее. А что я показала-то? Ну ничего не видно было. Дальше у меня Грозбух, я ее зову. Ой, у меня тела тетрадка. Я ее зову Грозбух, я ее завела. И никак не обозвала, а устно называю «Грузбук». Это книга учета. Тут у меня я зашила, не зашила, а застепли... застеплила. застеплила предыдущие страницы. Тут я веду учет доходов и расходов. То есть сколько я денег получила и сколько я их фактически истратила в течение месяца. Деньги, значит, Расходы у меня тоже по статьям тут распределены, все это расписано. Это, например, я прочитаю некоторые, например, констовары, их можно было со школой объединить или с музыкалкой. Констовары, питание школа, на всякие конкурсы, продукты, транспорт, тепло, свет, вода, связь, школа искусств, спорт, дети, аптека, кредиты, управляющая компания МТС, лично на Толю, лично на Максима, лично на себя. На хозяйство, но ну, это бытовые там всякие, ой, не видно меня, это всякие бытовые там, имя прочее, церковь на общество. То есть у меня бывают такие расходы, что надо что-то там в подъезд лампочку повесить, я не хожу, не с протянутой рукой, я пошла, купила и повесила. То есть на общество. И вот добавилась еще нынче одна статья «Животные». А в другой части этой тетрадки, ну, и ежедневно стараюсь максимально точно записывать, куда у меня на сегодня ушли деньги. А тут у меня хорошая привычка появилась. Кошелек дома забывать, чтобы меньше тратить. Вот такая. И потом с другой стороны я пишу, сколько был доход максимально точно. И вот у меня тут заведена такая тоже шпаргалочка, что я хочу купить. Вот сейчас констовары, раз вот это, раз вот это. Я на эту шпаргалочку бытненько записываю. И шпаргалка состоит из нескольких тоже частей. Это продукты, констовары. Вот необходимая вот на сегодняшний момент аптека. Вот у меня тоже начинает подкатываться. Для того, ну, необходимо купить сполучки. Все. Доложила. Вот так я веду свое, свою грозбук, свою деловую часть. В своей жизни. Новая тетрадка на эти вот называется на мониторинг режима дня, когда я все это отслежу, потому что у меня еще есть три очень важных вектора, три очень важных вектора, где люди меня ждут и хотят меня научить хорошим вещам. И чтобы выделить время на эти три вектора еще, мне надо его где-то найти. Я для этого сейчас исследую, это называется... Наблюдение, да, раньше называлось наблюдение. Исследую вот эту часть своей жизни, чтобы в дальнейшем... Ну, кроме того, у меня есть такой лист, где я записываю по месяцам. Например, вот начался учебный год сентябрь, октябрь и так далее. Значит, здесь наш, куда, наша движуха. Это четверть такая-то, такой-то месяц. Что я в этом месяце намечаю купить для дома там и так далее. Что вот мне хочется, например. Ну, что мне сейчас хочется? Ну, камеру я уже давно хочу, но ну, я даже ее куплю, я уже знаю, с каких денег. Хочется мне куда-то поехать? Я пишу, когда мы сможем туда поехать. С, э, где мы можем, с каких денег мы можем туда поехать? Потом зимние каникулы, весенние каникулы и лето. То есть мы сначала, я отдых раз, размещаю, потому что я реш, не решила, а поняла и, и решила, да, что все каникулы, мы, у нас какая-то должна быть движуха, мы должны двинуться с места, не дома сидеть за компьютером. Вот, каникулы расписаны и по месяцам тоже расписаны. Если какие-то грандиозные покупки, то да, эти грандиозные покупки я вставляю в какой-нибудь месяц. Но обычно они у меня, эти грандиозные покупки, которые, стоимость которых превышает. То есть я с получки вот взять и купить эту вещь не могу с нашего месячного дохода. Я его беру в рассрочку. Например, велосипеды дорогие, мебель в этот момент войдет из Сейчас кое-что мне нужно из бытовых предметов. Не то, что нужно. Я без этого живу, ребята. Живу я без этого. Но поскольку есть у меня мужчины в доме, и для того, чтобы мужчины знали, что где лежит, и могли, чтобы у них ручки-то формировались и из одного места росли, но я им уже купила такие вещи, как настоящие. Ну, молотки-то Толику мы вообще в три года подарили, а нынче они сами выбрали монтировочку с гвоздодером, такой у них ну как типа кирка из Майнкрафта хотя на самом деле это топор каменщика называется рулетки настоящие настоящие эти шпагаты всякие ну и теперь лопата настоящая теперь то ли у меня все просит настоящую тятку и грабельки он очень хочет заняться огородничеством вот то есть мы вот такие вещи покупаем. Но ну, это, конечно, можно по ходу дела купить. А вот, например, шуруповерт, болгарку, э, потом ту штуку, которая траву косят, это я так сразу вот взять и вот выкупить. Это я не могу. Это мне надо намечать. Надо сначала походить, посмотреть, сколько стоит. И потом лично мне ведь велосипед еще нужен. А лыжи? Дорогущие ведь все. какие то мы купили в том году ну В общем, таким образом я вот такие покупки, казалось бы, они недорогие, но их надо вписать в этот бюджет, потому что бюджет у меня из копейки в копейку, вот, ну нифига не остается. И тут я Лену Ланге послушала однажды и посоветую ее, сделала то, что она посоветовала. Это открыть отдельный счет, на который автоматом с любого дохода твоего на карточку, например, будут туда капать 10%. Потом, это золотое правило бизнеса, потом, когда тебе надо что-то куда-то потратить, например, ты решил на поездку или еще куда-то, ты с этой суммы берешь только 50%. Вот там у тебя там 3 рубля капнуло, полтора, будь добр, возьми. А если тебе не хватает на твои нужды, ты как-нибудь уж приспосабливайся. Либо ты нужду свою как-нибудь изменяй, либо ты... Сам скукоживайся, подтягивай поясочек, зубы на полку положи, но вторую часть 50% не бери, займи или еще что-нибудь. Ну, короче, крутись. Вот такая. А дальше будут опять туда 10% капать. Ну, я так прикинула мои доходы, мои приблизительные, ну и все. Знаю теперь. Но сейчас Господь мне дал экономию, например, за музыкальную школу. У нас там был судебный вопрос. И я, этот судебный вопрос все еще продолжает решаться. Я надеюсь из, музык из музыкальной школы забрать те деньги, которые я в течение прошлого года заплатила за Толика. Зато в этом году их перевели на бюджет, и она стала у нас полностью бесплатно. Вот тебе, пожалуйста, экономия. Если раньше я ездила над дзюдо с ними на автобусе, тратила деньги, туда 60 рублей, обратно 60 рублей, то в этом году мы решили все эти деньги экономить, и достаточная сумма там вы выплывает, накапливается копейка копейки, как говорится, рубль бережет. Вот. Так что все это под контроль. Если кому-то не хватает денег, вот мы раньше в 90-х годах жили, я одна, работающая, а четверо детей, у них была у двоих стипендий, а двое школьников. Ну, стипендия была 60 рублей, я получала 400, снимала квартиру, за квартиру платила 250, я эти цифры помню, дети учились, младшие учились в музыкальной школе, я еще на двух работах работала тогда, даже успевала. И я вела вот такой строгий учет. В течение года столько много денег стало хватать. То есть копейки в копейку, то займу, то перехвачу. Вот, денег стало хватать. Вот правда. Даже я вот газетки себе покупала, не могла тогда жить без газеты. Сейчас без интернета, тогда без газеток. И я записывала эти 10 рублей, там, или сколько она стоила. И потом, когда год заканчивался, я все это подбивала, все эти дебет с кредитом. А девчонки же конкурировали между собой. Вот ты все покупаешь, а мне только остаточки. Я открываю тетрадь и показываю. У них глаза округляются. И говорят, а я думала, ты мне вообще ничего не покупаешь. Вот через год у меня была обычная такая тетрадочка, 12 листов, 12 месяцев. И вот буквально, в буквальном смысле, вот жаль, что она не сохранилась у меня, в, одной, в одном блокноте сохранились кое-какие итоговые уже записи. И вот эти многие, но я это, конечно, не веду там прямо ежедневно, вот прям вся из себя. А знаешь, это, пока волна пошла, я начала. Ну вот учебное это время, да, летом я маленько запустила это, потому что летом у нас другой вид режима дня и бюджета. Вот, а такое-то время, да, вот я сейчас врать не буду. Тут сейчас я посмотрю, в прошлом году, когда меня осенило, это был, о, феврале меня осенило. Мне кажется, феврале это осенило. Вот февраль у меня тут, март, апрель, май, и июнь я тоже маленько захватила, а потом забила на все. Июнь, в общем, так не стало, потому что там другие были ситуации. У нас было время ленивого безделья, вот так вот. Да, кстати, вот эти режимы-режимы, а субботу дети нынче учатся, у них шестидневка в школе стала. Вот, первая суббота не учились, они бонусом школа подарила, так у них объявлен был ленивый день. То есть можно не заправлять кровати, никто тебя не будет проверять, ты хоть в одних трусах ходи целый день, хоть ты на голове, ну на голове стоять нет, конечно, шуметь, а вот, вот эти прибирательные моменты... Хоть ты не знаю, что, вот не напрягай. ребята, у нас ленивый день. И я тоже ложусь и тоже лениво валяюсь, как ленивая кошка. Не знаю в этом году, какие у нас будут ленивые дня, но я думаю, что ленивых только полдня будет. Потому что дети в разных сменах в субботу можно вторую половину дня полениться. И ленивые полдня у нас в воскресенье. Мы когда приходим. С воскресной школы, где-то в час-полтора, это мы уже все дети сами по себе, там что-то в комнате. А я либо сын приходит, я с ним тут общаюсь, тоже так это, э, лениво так, ни о чем. Или сама вообще тоже лениво ни о чем, ничего, посуду не маю, уже не валю, так до 6 часов вечера. То есть это где-то до 7, а потом я поднимаюсь и начинаю к школе, я там где-то форму, где-то подшить, где-то подшить. Пришить, детей подтягиваю, посмотри сегодня вниз, проверь портфель, подготовка к следующей неделе. Вот так вот у нас и выстраивается режим дня. Но кто не знает, пожалуйста, могу добавить сведения, задавать вопросы какие-то. Вот. Но это лично мой опыт, как я справляюсь со всеми обязанностями. Как надо, ну вот не как надо, а как я делаю для того, чтобы все успеть, не накосячить. Но косяки-то бывают, это однозначно. Но быть более внимательной, ну для того, чтобы свою память немножко встрепенуть и возбудить, есть какие-то приемы. Но это другая уже песня, другая история. А вот чисто бумажная, кстати, да, закончу я тем, что когда человек пишет ручкой что-то. Не попечатает на компьютере, а пишет ручкой. И старается в этот момент не небрежно писать, а писать каллиграфическим почерком. Вот. У него мозги выстраиваются. Так же красиво, как и ты пишешь. И меняется сознание. Вот когда я бросила заниматься самоубийством через вот это дело, вот этот период бросания, он 40 дней длился, и там врач нам сказал, записывайте ежедневно, хотя бы вот столечко, но у вас должно быть зафиксировано. Именно рукой, между пальцами и мозгом, потому что прямая связь. Вот. Ну все, всем удачного дня. Кому понравилось, ставьте лайки, делитесь. Это опыт лично мной накопленный. В течение 40 лет воспитательной работы. А педагогическая, если считать за педагогическую деятельность воспитания собственных детей, то я начала работать, когда мне было 20 лет, но ну, то 43 года. Это опыт, накопленный 43 годами моей личной жизни. Может быть, он кому-то пригодится. Может он... Я даю бесплатно, конечно. Ради Бога. По славу Божьей. Ну что, всем пока. Займусь дальше. Сейчас в зелку выйду, буду общаться со своими друзьями. Пока. Чего ты не записал?